Ну что сказать, зима не лето, Мороз трещит, метель метет, Но есть средь снежной круговерти Момент, который топит лед. Твой день рождения, подруга, Он будто солнца лучик, знай. Пусть за окном бушует вьюга, В душе же будет, Вечный май, Еще желаю, дорогая, тебе любви и красоты, За добрый нрав твой точно знаю, Лишь лучшего достойна ты. Мечте верна ты оставайся, Небес, поддержкой заручись, Не суетись. Не огорчайся, пусть благодатной будет жизнь. С днем рождения, подруга дорогая!